Молоко плюс – это контркультурный альманаха насилие. Мы начали крикпанить на него в 2015 году. В 2015 года вышло три номера, посвященные терроризму, наркотикам революции. Блин, вы совсем уже темные. Мы занимаемся тем, что распространяем информацию о тех событиях, явлениях, о которых обычно не принято писать в российских медиа или принято писать под определенным углом. В принципе, мы видим себя как эдакие борцы с цензурой, борцы с плоскостью, с какой-то однобокостью. Нам, в принципе, довольно скучно жизнь реальности. И если в мире мы рискуем брить от скуки, то мы хотя бы, умрем от скуки, делать свое медиа. Мы принципиально делаем печатные продукты, мы не в интернете ничего потому что люди и так перестали читать а если они еще будут читать нас в интернете значит они вообще ничего-то не запомнит. а так человек получит вот книжку он поймет вообще за что он платит деньги и собственно продажа альмонахов продажа мерча продажа что Все. продажа альманахов, продажа мерча немножко продажа лиц обеспечивает нам ну, возможно, по крайней мере, заниматься проектом, да. Но деньги приходится все еще искать где-то в другом месте. Но, по крайней мере, мы будем считать, что у нас очень дорогое самоокупаемое фото. Не мессианская, конечно, какая это как заниматься яхтингом, только с... без яхты. Мы должны будет рассказывать вам о том, как сделать свое маленькое медиа, как на него собрать деньги, как организовать работу этого малого медиа на горизонтальных принципах, и а, зачем вообще этим заниматься, и что это может принести вам, что вы можете принести в мир, в помощь своих малых медиа. Вот. Поэтому, пожалуй, начну рассказывать я. Собрали мы деньги на наш малый медиа с помощью краудфандинга. Это оказалось довольно просто. Наверное, дело в том, что краудфандинг начинал я. И меня знали мои коллеги-журналисты, которые считали, что не могут меня поддержать Дин, взять мне интервью, разместить все, мои посты, поручиться за меня. И если честно... Когда вы собираетесь заниматься фандингом вам нужно понять еще важную вещь. Вам нужно знать, какой у вас будет бюджет. Я не знал. Вы не делайте так никогда. 100 тысяч рублей, это сумма, которую я взял с потолка. Ее хватило. А могло не хватить. Поэтому это стоит э, обдумать тысячу раз. Не, не бойтесь завышать ваши требования. Если вам нужны деньги, значит вы точно потратите. Мне кажется, что очень важна вещь, которую люди бывают когда вы просите деньги в интернете. Что на самом деле не очень важно, на что вы просите деньги в интернете, а важно, кто такой. Если у вас есть что-то типа репутации, когда в России не существует репутация, но если у вас есть что-то типа репутации, если... если вас любят или ненавидят, да. но, если люди знают, где вы, вы живете, чем занимаетесь, чем дышите, сколько зарабатываете или не зарабатываете Скорее всего вам дадут деньги а, просто начать А мог не дать, но скорее всего дадут Знаете, пока еще, по крайней мере за неудачную, кто отпадет в компанию, никого еще не убивали вот. Благо все площадки в случае неудачного сбора возвращают деньги а, дарителям вот и вы просто теряете это через некое время. Когда меня спросили, почему я не использую площадку для того, чтобы собрать деньги, в комментариях к моему пришел Евгений Алёхин и что только просить деньги вынуть у планеты, потому что для этого надо писать заявление, приходить туда ногами и что-то еще делать. Поэтому, я не знаю, я собирал на свои счета. Вообще, это означает, что вы понижаете к себе доверие, потому что вы не проходите аудит какой-то внешней силы, и внешней сущности, но в моем случае получилось так, что деньги дали. Сколько а а теперь... было 100 тысяч? Да. А теперь я расскажет, как организовать работу горизонтального центральном okay. конфликте. А, для начала нужно а, ответить на один важный вопрос: а нужно ли оно вам вообще? Вот, потому что, а, как на в моем опыте работы в различных коллективах, связанных с журналистикой и не связанных, а, даже а, коллективы с, с строгой иерархией власти, с четкой вот такой вертикальной линией, не всегда работают. Вот, поэтому подумайте о а том, нужно ли вам это говорить, Наталье Хотите любить с ней позиции. А, если же вы а, хотите сделать все в либертальном начала, то, сначала а, нужно понять, что а, кристальный коллектив, это когда а, каждый может взять на себя любую ответственность, но он должен а, понимать, что а, если ты что-то взялся, то ты это делаешь, потому что никто за тебя какой это, очевидно, не сделает. Если на практике, то для того, чтобы сделать маленькое медиа, а, ну на примере нашего коллектива, начало потребовалось всего лишь три человека. А даже один. Вот. Например, Паша. вот. А, сейчас нас.. Примерно, 9, кажется так. У нас, очень... того, да? очень... У нас периодически меняется состав коллектива, потому что есть люди, которые с нами всегда, есть люди, которые нам помогают эпизодически. иногда они хотят full тайм возиться с нами, иногда они не хотят. Но, в общем, малые медиа, они малые в том числе и потому, что обычно занимается мало группа и вас очень легко опендовать. что нужно понимать что если вы пойти покупаете горизонтальный рексив что непосредственно написание текста будет заниматься в меньшей степени. Да, потому что у вас не будет э, слаженного, большого э, кого-то аппарата, который будет за вас э, решать административный вопрос, как это бывает в больших редакциях, э, не будет разбираться с деньгами, как это делают бухгалтеры э, и читерики в, в редакции. Вот. Все это будет делать сами И э, будет делать постоянно, примерно, ну, наверное, 80% от рабочего года вы а, заниматься всем этим. А, на нашем примере, а, если взять и скакать всю работу над номером, человек часы, то получится, наверное, ну, где-то 3 месяца а, плотной работы. Но обычно они все на полгода. Все остальное время.. А, мы ищем, где продавать монахи, относим их а, туда, где мы их продаем, а, разбираемся с деньгами, магазины, скеры, печатаем. Меч, меч постоянно занимаемся, администрирование. Ищем а, помещения, где мы могли собираться. Вот недавно мы а, наконец разобрались с этим и смотрели а, себе редакцию, но.. А, Считание редакции уже приносит еще какие-то задачи, которые тоже нужно выполнять за этой Нужно следить, ее нужно оплачивать, а, эти деньги нужно искать постоянно. То есть это означает, что вы включаете еще новый мерч, продаете новые монахи, а, ищете какие-то другие способы, как найти деньги. Вот. И а, деньги — это вообще а, такой камень вашего существования. А, можно долго а, биться за идеи, но, к сожалению, в СНГ вы вряд ли выживете без какого-то постоянного источника дохода. Очень важно понимать, что любая идея учет за собой какое-то количество действий. Поэтому, наверное, самый вредный человек в коллективе это тот человек, который обладает большим количеством идей, большой мотивацией что-то придумывать, но абсолютно минимальной мотивацией все реализовывать. Вот. Не очень любимого мною, при этом довольно известного российского дизайнера Артемия Левидева, есть глава книги ководства, которая называется Идея на миллион. И он говорит, что любую идею на миллион надо рассматривать, как идею на минус миллион. Любая идея требует вложений. И... Малый медиа это не исключение, в что мало медиа сейчас еще бюджета, то вложение это время. В целом, мне кажется, что самое важное в мало медиа это mindset, Когда человек говорит, что в свободное время он занимается проектом, он рассматривает проект как хобби. И ему не надо, конечно, думать об этом знать. Да? Если вы хотите свободное время лежать на диване, это ваше право, это классно, многие так сильно устают, что действительно не могут чем-то заниматься. Но если это так, вам не надо заниматься, мало меди. Мало не предусматривает, что у вас есть свободное время. Мало меди предусматривает, что вы хотите этим заниматься, что это, конечно, удовольствие. Что вы отдыхаете не потому, что вы устали на работе, отдыхаете для того, чтобы набраться всю, чтобы делать работу снова. Мощность предполагает. Это абсолютно другое сознание. В каком-то смысле, малые медиа в 21 веке, это как всяческие традиционные газеты начала 20 века. То есть, скорее, не то, что нужно читателям, а то, что нужно определенную кругу людей для того, чтобы сорганизовать работу. <coughs> вот. Газеты главный организатор, то же самое, с малыми медиа, не серьезно ваш флоу, поток жизни. Это то, он что... сейчас Ленин процитировал. Потому что вы э -э, совершенно по иному относитесь вообще к любым вопросам, которые приступают вам даже вне а, вот, вашего журнала, альманах, э -э, «Зина», веб и так далее. В целом, как по горизонтальному студию предлагают, что вы более ответственными. Вот. Газеты создают ваше мистическое тело, как да. говорил Алексей Цветков. Которое вынесено газете. за пределы вот вашего физического тела, которое на самом деле никому ну, черта не нужно. Вот. Создавая что-то вроде малого медиа, вы создаете смысл. Дополнительный смысл и какой-то более-менее эзотерический смысл. Ворочайте нарративами, а как это прикольно, прикольно а. потому что а, если вы можете взять а, себя в руки, сделать журнал и а, каким-то образом навести человека на мысль, то вы уже считаете а, такие маленькие демиуки, а, что-то ворочили за ними, они ну, Бабки, как все это этические, этические, проблемы. Юридические а, проблемы, а, а, учитывая то, что я как-то провел пару дней под арестом, нас постоянно задерживают. И иногда даже издевают. Собственно, <соцентричен> эта лекция должна была <соцентричен> быть. Uh, прочитано вживую, Но сейчас мы читаем перед камерой в Москве uh, в как месте не проблем никак, как, uh, увы, вы uh, как листик в потоке uh, вот этой вот юридической машины uh, бенетицированной системы иногда uh, и сам, самое лучшее, что можно сделать для этого просто прорабатывать свой кризисный менеджмент потому что ну, ты никогда не знаешь, что может произойти за завтра вообще и все, uh, вот это страховое прогнозирование это большая такая uh, обманка эпохи позднего капитализма. Поэтому если вы можете а -а -а, сформировать какой-то корпус решений, что будет, если завтра задержит редактора вашего малого медиа, -а -а, что будет, если нам продавать где-то наш мерч или наши не знаю, там, физические здания ваши? А -а книжки что-то прочего, то э, вы уйдете на блогу. Если вы не сможете пить на то скорее всего это э, просто погаснет в первом задержании, э, первом на миске и прочем. Надо моделировать угрозу. Да, да. Э, как, в принципе, когда началась глобализация, люди задумались о том, что нужно моделировать большие а, катастрофы и, и название глобальными неизвестной. Так и сейчас, когда общество довольно разрозненное из-за а, общей вот, государственной иерархии, а, нужно моделировать, что будет с вот, вашим этим маленьким мирком. Этой вашей маленькой, я не побоюсь сказать, даже секты, потому что, а, когда вы банны, да, банны, кью, вот. Что, когда вы делаете что-то вместе, вы а, не только сплачиваетесь друг с другом, но и достаточно сильно изолируетесь от а, окружающего мира. Главное вовремя а, вспомнить о том, почему вы изолированы, и а, что может ударить извне, когда вы уже об этом из не думаете. Реальная жизнь что... вот. у ну, типа на, на нашем примере, если вспоминать, а, мы не могли предположить, что, например, на презентации в Краснодаре на а, пашистику могут напасть. Хотя у нас, возможно, была такая мысль, потому что в очень любит обладать на журналистов, вспомним а, того же самого Олега Кашина, вот, но а, я думаю, что это не про тебя. И так получилось. Мы, кажется, на почве а, вот этого нападения очень сильно проиграли по деньгах, очень сильно проиграли по а, моральном духе, но при этом а, выиграли по эмпирике. Мы знаем, как с этим разбираться, мы знаем, а, что делать здесь в экстренных ситуациях. Убегать! Да! Мы купили баллончик, ну, Теперь ты знаешь, теперь, наши теперь будущие выпадающие значит нас баллончики. Надо это вырезать будет. Да. <свят> <свят> вот. А что еще на нашем книге? На нас как-то написал заявление покойников. Вот, сейчас мы все еще с этим пытаемся разобраться как-то. не можем докопаться до истины, и докопаться до покойника мы тоже, к сожалению, не можем, вот. Но мы глубоко зарылись в эту тему. Да. Ну, в общем, да, у нас тоже есть скелеты, вот, в шкафу. Вот. И у меня прозвольчились паристики, к сожалению. То есть, вот, все эти юридические проблемы в странах, где гражданское право Уголовное право, административное право не очень хорошо работают. Они могут похоронить ваши смолные Да. Поэтому... Мне кажется, нужно перейти прийти к потому что вот они а, даже иногда тигнее гробят а, работу с волн медиа, потому что вот часто люди путают и мораль, а, и вообще многие не понимают, что такое журналистика, теперь если будет заниматься журналистским проектом. Вот. А, я не понимаю. Это если честно. Я не, не очень понимаю что мы конкретно здесь должны сказать, ну, наверное, для всех, кто ушел из нашего коллектива, мы неэтичный и аморальный коллектив, для всех, кто остался нашим коллективом, мы все очень хороший коллектив. Это если о коммуникации, мы стараемся не публиковать в открытку с контрагентами особенно с теми, кто должен нам денег, ребята, надеюсь, вы посмотрите это видео тоже все еще с вами не ссорюсь. хорошо привет привет, привет. привет, привет вот но в целом мы стараемся к нашим текстам применять журналистские стандарты. У вас, в принципе, не будь музнаком для своего респондента, не будь музнаком, если человек попросит себя. А, не раскрывать его личность, и, не глупить, ну, не, не, глупи, не и делать... И э, не, да, управлять. собственно, так как мы находимся все еще в вот таком гуманитарном поле, мы не ученые, у нас есть а, какое-то понятие морали, довольно размытое и непонятное, но, тем не менее, мы можем предположить, что произойдет с а, тем или иным героем текста, если мы напишем так, если не напишем так. Мы привлекаем некий коллективный разум лица нашего коллектива. Да, собственно... А, так как у нас, uh, наш коллектив довольно часто встречается uh, в раз в две недели, то uh, все поступающие магарь фактические дилеммы можно обсудить лично. И обычно, а, когда, у вас, например, приступает сюда 6 человек по вот, рецепте такого творческого шторма, вы реально можете решить любую, самую сложную фактическую дилемму. хоть не знаю, эту дилемму погонить, вот, и принять... Парадокс шахты. Или парадокс шахты, если вы или бритерианский маленький критик. Вот. Да, мы скорее ассоциировали себя с... Анархизм. Я анархист, а, свои такие закончики по этому поводу. Вы можете строить э, бизнес-рекретинки, другие принципах. на принципе, все знают. частной собственности. Но у вас ничего не выйдет. Oh, вот, Что у нас еще там было? А зачем делать малые медиа? Это прикольно, а что еще делать? Я не зарабатываю, но да. для меня это скорее образ жизни, который мне позволяет не зависеть от работодателя. С одной стороны, я бы, конечно, справился, с бы у меня не было людей, бы товарищей, родственников, партнеров и так далее. С другой стороны, меня бы не уважали те люди, которые мне помогают, если бы я не делал этого. Так что здесь какой-то взаимоподпитывающий процесс происходит. У нас никогда нет проблемы найти где-то место пожить, Всегда рады видеть в других городах, особенно мусорам. Мне кажется, в каком-то смысле мы получаем вот этот вот социальный капитал, символический капитал, что-то так это называется, что потрогать нельзя хотелось бы в этих категориях, но. Вот люди придумали для этого очень теми, социальный капитал, да. А... По крайней мере, человек, который смотрит на меня, да, или на Яна, да. или на остальных ребят в нашем коллективе, девчат в нашем коллективе, не думает о том, что -то ху занята, а думает, что ну да, вот что-то делают полезное, чудное, помочь деньгами. Хотя иногда и думают, что у него скадарки. И это тоже будет э, на всех этапах вашей деятельности. Будут э, люди, которые... Чем вы принципиальны, тем больше надо смеются. Да, да, да. Очень просто. Вот, и, к сожалению, сейчас это вот такой вот от, спор, от, от, от... медиа спасли меня от суицида. Как повторить, наверное. Малые медиа, медиа спасли меня от, от суицида. суицида. Ощущение, что вы не живете свою жизнь зря. Ха, камон, вы все живете свою жизнь зря. Я живу в свою жизнь зря. Она бессмысленно но это помогает спасти всех. кризиса Да, и, возможно, в будущем навыки, которые вы получите при работе на малыми меди, помогут вам а, сделать что-то еще крупное. Вообще, когда вы делаете малые меди, вы, наконец-то, а, избавляетесь от, а, я уже говорил, бы вот, вы делаете какие-то свои а, вот, а, пузыри информации, а, при, вы, вы, но при этом заполнять их сами. Мне кажется, очень важно обсудить какие-то организационные моменты, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы имеем дело. Это, это кажется, такие мелочи, на самом деле, если это не обговорить, то возможно, никогда и. Не дойдет до этого сам. А у вас уже есть в принципе, которая модель. Вот. Первое. Вам нужны регулярные встречи раз в неделю или раз в две недели. Второе. Вам нужна повестка на эти встречи. Вам вас быть четкий план того, что вы хотите обсудить и а, какие выводы из этого сделать. Третье. Ведите протокол. Обязательно ведите протокол. На каждое принятое решение записывайте исполнителя. Если у вас нет исполнителя, это никто, не будет делать никто. Тогда у вас ничего не выйдет. Четвертое. Вам нужно организовать не только физическую коммуникацию в реальной жизни, но и веб-коммуникацию. Поэтому воспользуйтесь каким-то из удобных кодекс мессенджеров, например, таких как Slack или Trail. Удобнее всего Slack, потому что это фактически мессенджер не с с каналами. Вы там несколько чатов, где обсуждаете различные анастасии вашего проекта. Туда же вы выкидываете протоколы, там же вы записываете на собрание, все люди получают уведомления, и там же можно обсуждать какие-то моменты, которые поступают по ходу, собственно, нашего медиа. Выберите свою неделю, ведите ежедневник или блокнот, или Google календарь, или какой-то другой планер и ведите там э, социальных важных встреч, важных дел, которые вы должны делать. Зачеркивать дела, это очень прикольно, и это помогает структурировать жизнь. Очень важно не воспринимать то, что вы делаете, как какую-то работу, как что-то, что вы должны делать, и за что вы должны получить деньги. И вообще не ждите, что у вас э, что-то... интересное. Как сказать, что это будет ревординг, что это принесет вам... Какую-то прибыль, вы должны получать кайф от самого процесса. Вот, например, Настя получает кайф от того, что нас записывает настолько и кайфово, что она даже ушла от камеры. Мы как два дебила стоим, и с камеру то Это как будто такой вебкам, но для псевдоинфекуалов. Вот, два мужика в очках, рассказывает. Привет, это но... смарт за полчаса. Да, вот, то, что очень трудно сказать, а, о чем, собственно, делает медиа, о чем угодно и как угодно. На самом деле, какой-то общей формулы для этого нет, но, в принципе, мне кажется... Мысль, с которой можно а, что-то придумать, это то, что а, все смол-медиа как-то оборочивают негатив, как-то выкручивают мысль, которую а, вам не нравится, как подают ее другие. Да, телеграм-канал в перголончели, где а, просто копипаст а, новостей с новостных агрегаторов, но при этом а, каждый, каждый фигирующее лицо в этой новости а, имеет маленькую вот в Инстаграх кто это вообще такой и где он еще а, светился что и за что сделал. был судим за что был судим что плохого сделал за что был например не судим а все хотели чтобы он был вот и а, сколько там читать ну, считай, не -е -е, побольше, побольше побольше уже То есть типа люди читают людям нравится как а, а, внезапно обычная сухая новость написана этой а, описавшей ну, пироминкой обвидает а, вот такой живость в виде а, маленьких биографических справок. Вот. Как научиться писать? Вы можете почитать пару-тройку учебников. Я предлагаю практическую журналистику Александра Клесниченко и книгу Акулу интервью. Но в целом вас никто не научит писать. Просто читайте, запоминайте, как написано, просто скрывайте текст, который вы видите, который вам нравится, делите его, разрисовываете, выделяйте цветом то, что вам нравится, пытаетесь понять, какие приемы использует автор, копируйте, подражайте, это не страшно, журналистика – это вторичный жанр, звезд журналистики, простите, коллеги, вот. Что еще? Много читайте. Для того, чтобы обосновать всю ту вы занимаетесь, вам достаточно прочитать пару книг Маршала МакЛюэна. После этого будете говорить, что медиа это все, включая колесо. Я про колесо, которое изобрели достаточно давно, не то, которое недавно. Но то, которое недавно тоже, кстати, очень классное А Об этом, кстати, тоже можно прочитать. Да. Да, и, собственно, от колес, переходя к следующему а, вопросу, о чем вообще можно писать, а, ну, мы пошли а, от противного и начали писать о чем они пишут. А, сейчас а, ситуация немного выровнялась, и а, все немного так подборзели, в хорошем смысле, и а, стали охватывать, а, ну, ранее тумированные темы. Но при этом а, то, о чем молчат, вот общем Просто. И более того, когда есть темы, которые говорят, они говорят очень глубоко, очень плоско, очень умерно. Вот. Попробуйте создать видео про детский футбол или про насилие в школах, да. или про комиксы. У нас есть да. медиа про комиксы? Комикс про комиксы? Да, комикс про комиксы есть, собственно, самый комикс, у нас. Да. А, пишите лицензии, снимайте кружочки в Телеграме. Даже инстаграм может быть площадкой для вашего контента. Да? Все что угодно. Вам не нужен сайт. Так, да, кстати, это очень uh, вам нужен смартфон. Если у вас нет смартфона, вы, наверное, это видео не посмотрите. Но нет, может посмотреть на смартфон тяжко, конечно. Нужен хотя бы какой-то дешевый телефон с доступным интернет, с помощью которого могли бы все публиковать. Хороший твиттер может зайти, собственно. А, когда нас задерживали в Минске, а, в первые 30 минут всего этого виновала. Основная источник информации. был а, а, брак тех людей, которые видели, как нас ведут к милицейскому повику. И каждый человек описывал это как-то по-разному, и каждый работал как-то на каждый делал вот такое вот э, 7-минутное медиа. это очень доказано, что любой человек, который работает смартфоном или у любой без доступа может сделать что-то больше. Конечно. Медиа — это расширение человека и человек, современный человек. Выходящий на улицу с телефоном — это потенциально стихийный журналист. Сейчас большинство контента, срочного контента, не обработано. Так Возможно, контент, который вызывает у нас множество вопросов. Мы не понимаем, что это, и не получаем нормального анализа и трактовки, но, тем не менее, производитель. Самый частый, срочный контента это обычный человек, это обыватель или обывателец, вот, пожалуй, это важно, важно помнить, поэтому никаких уже у вас нет. Если у вас есть свой смартфон, у вас не медиа, а дальше вы должны бросить человека, который распространяет информацию о своем медиа. Расскажите об этом всем. своих друзей за их а, работать с вами. Или хотя бы заставьте их вас читать. Вы Делайте делать Вот. Банду. Банду. Если вам. Нравится. И, возможно, когда у вас станут тяжелые времена, ваша банда поможет вам. Ну или... Или вас репрессируют. Ну, да, всех вместе. Вот. Ну. Как-то так.